Сайт правосудия нет, среднее звено вертикали власти подведут под Интерпол. На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош, и делай с ним что хочешь. Песня из кинофильма «Приключения Буратино». В Лондоне открыт сезон охоты на имущество крупных олигархов, чьи состояния родом из СССР, а также на бывших и действующих госчиновников и их родственников. Известия Ру. Владельцам огромных состояний сомнительного происхождения становится все труднее вести привольную жизнь на берегах Темзы. Еще пару лет назад власти Соединенного Королевства дали ограниченному кругу силовых ведомств новый инструмент, который позволяет бороться с коррупционерами иностранного происхождения, так называемый ордер на проверку происхождения необъясненного богатства. Почти никто из них не сможет внятно объяснить происхождение своих несметных богатств. Если в Лондоне ловят крупную рыбу, значит где-то будут ловить и рыбку помельче. Генералов и чиновников второго уровня, сделавших свои состояния на взятках, откатах и хищении госсредств, но не скопивших средств, достаточных для безбедной жизни в Лондоне. Эту рыбку ловить гораздо сложнее, деньги у среднего звена вертикали попрятаны, в разных юрисдикциях, и одним проверочным ордером тут не обойтись. У Лондона в деле розыска неправедно нажитых богатств есть надежный помощник Интерпол. Дело за малым подвести под статью генеральско-чиновничий контингент. Для втягивания в преступную активность среднего звена российской вертикали каждой Кремлевской башне представлены иностранные консультанты, которые и поведут баранов на бойню. Одна из спецопераций по подведению под Интерпол господ генералов – рыбная ловушка. Им в ноябре подкинули гениальную идею создать агентство по развитию рыбной отрасли. И даже бюджет определили в 4-4,7 миллиарда долларов. На эти средства запланировано сначала построить новую верфь, а потом уже на этой новой верфе начать строить рыболовные траулеры и сейнеры. Злые языки болтают, что зам Бортникова, Смирнов, уходя на пенсию, оформил на себя квоты на рыбу и краба на какие-то фантастические миллионы тонн. И наши генералы, подсчитывая в уме прибыли, помчались к своим коллегам, корейцам и китайцам. Типа там тоже генералы-друганы сидят, чтобы те построили им верфь, разумеется, с большим откатом. Но в силу природной тупости и малообразованности они не учли три фактора. Первое. С 1 февраля 2020 года Вступили в силу новые нормы по экологической сертификации рыболовецких судов, которым весь мир присоединился, кроме наших дебилов. А это значит, что им выкатят санкции через 30 дней. Второе. Новые верфи под эти нормы строят немцы и голландцы, а у корейцев и китайцев пока нет технологий. Следовательно, нашим дебилам за откаты могут построить только верфи по старым нормам и суда на них, построенные, не будут пускать в порты ни одной страны и даже в территориальные воды. То есть пойманного возле наших берегов краба и рыбу придется за бесценок продавать путем перегрузы на иностранные суда в открытом море. Третье. И еще они не учли, что самая крутая верфь по новым технологиям построена немцами за сумму порядка 250 миллионов евро. А наши хотят распилить на строительстве порядка 4 миллиардов, то есть украсть в 15 раз больше, чем стоит строительство. Однако они не учитывают, что в Корее и в Китае есть закон, по которому сразу после выплаты отката заказчику директор предприятия идет прокурору и пишет покаянное письмо, где рассказывает, кому, за что и сколько. Директору за это полагается премия, а если материалы дела будут интересное, то детям директора полагается вид на жительство США и бесплатное обучение в университете. А на выявленных коррупционеров начинают постепенно оформлять документы для отправки в Гуантанам. Вот так из российской элитки уберут еще второе звено, которое здесь не нужно. Вводится Орденское управление. А для ускорения процесса утилизации среднего управленческого звена РАЭФИ генералов усиленно втягивает в очередной виток войны с Украиной. Даже списки нацбатальонов опубликовали. Правда, ру В сети появился список личного состава нацбатальона АЗОВ. Список бойцов личного состава нацбатальона АЗОВ опубликовали в Телеграм. Теперь с ним может ознакомиться любой желающий. Примечательно, что документ содержит не только полные имена и паспортные данные националистов, а также их идентификационные номера и должности. Документ называется «Список сотрудников полка патрульной службы милиции», особого назначения – АЗОВ, ГУ МВС Украины в Киевской области, которые изъявили желание продолжить службу по контракту в Национальной гвардии Украины, воинская часть 3057, город Мариуполь. И содержит 47 страниц с информацией о 644 бойцах батальона. Напомним, правда РУ рассказывала о том, что участников нацбатальонов АЗОВ возмутила инициатива американских сенаторов признать их организацию террористической. В своем письме, адресованном госсекретарю США Майку Помпео, конгрессмены отметили, что ООН определила случаи, когда представители данной группировки нарушали права человека и даже пытали людей. Но несмотря на это, Азов продолжает вербовать, радикализовывать и готовить американских граждан. Утечка данных, подозреваю, произошла путем аналогичным российскому, в РФ из банка утекли к вероятному противнику данные зарплатных карт российских сотрудников ФСБ, а на Украине из зарплатных ведомостей и банков подконтрольных Коломойскому утекли данные личных составов батальонов. Так заманчиво выглядит ловушка Коломойскому. Осталось только еще личное приглашение российским генералам разослать. Приезжайте на танках, решите мои проблемы с нациками и завоюйте Киев вместе с американским долгом. Если наши дебилы клюнут на приманку Коломойского, то Украина сможет спокойно завершить процесс объединения с Польшей по договору от 1920 года, пока процесс немного замедлился из-за того, что американский долг полякам не нужен. А вот если лохи на танках отвоюют себе долг, благодарность мирового сообщества не будет иметь границ. Как благодарность Наама и Сахар за ее помилование. В знак благодарности помилована и Сахар подает ИСК. На Россию в ЕСПЧ. Нападение Кремля на Киев станет главным юридическим обоснованием для проведения спецопераций на территории Российской Федерации по поимке генералов-коррупционеров с целью доставки их в Гуантанамо.